Здравствуйте, друзья! Меня зовут Павел Стишенко. Друзья, если вы хотите остановить возрастные изменения, сохранить или приобрести красивую осанку, шикарную походку, останавливать на себе взгляды противоположного пола, а может быть и вашего руководства, плюс хотите решить свои проблемы, связанные со здоровьем, без медикаментозного влияния и химии, то тогда вам к нам на наш вебинар уже в эту среду, 28 августа в 19.00. До встречи с вами, всего доброго, мы вас очень ждем.